Ольга Серябкина – российская поп-певица, актриса, экс-солистка группы «Серебро», ныне выступающая сольно-под творческим псевдонимом «Холли Моли. Помимо выступления на сцене, Ольга известна тем, что сама пишет музыку и слова ко многим композициям, выпускает поэтические сборники. Энергичная и потажная на сцене, она оберегает свою частную жизнь от чужих взглядов. Ольга Серяпкина родилась 12 апреля 1985 года в Москве. В семье Оли людей искусства не было, но девочка оказалась очень пластичной и прекрасно пела, поэтому родители отвели шестилетнюю малышку в музыкальную школу и в кружок бальных танцев. В детстве Ольга успевала всюду, разрываясь между тремя школами, ведь нужно было еще и уроки учить. В 17-летнем возрасте Серявкина стала кандидатом в мастера спорта, так как за многие годы занятий бальными танцами Ольга не раз побеждала на международных соревнованиях. Творческая биография певицы стартовала в 2002 году. На протяжении двух лет девушка работала бэк-вокалисткой и танцовщицей у певца Ираклия. Миниатюрную, но яркую исполнительницу заметили. В 2004 году Ольга познакомилась с Еленой Темниковой, и та привела подругу в группу «Серебро». С этого момента начался стремительный карьерный рост певицы. Серябкину с ее соблазнительными параметрами заметили и модные мужские журналы, где вскоре появились довольно откровенные фотосессии Ольги. А вот в группе, куда пришла Серяпкина, отношения с другими участницами складывались не всегда хорошо. Поговаривают, что конфликты зачастую возникали между Олей и Леной Темниковой. Дошло до того, что певица даже собралась уходить из группы «Серебро». Продюсер Максим Фадеев заявил, что уже подыскололи замену, но в последний момент артистка передумала и осталась. В 2007 году пока еще никому неизвестный коллектив принял участие в Евровидении, сенсационно заняв третье место. Личная жизнь Серябкиной полна секретов. В тот период времени, когда Оля работала бэк-вокалисткой у Ираклия, ее часто замечали вместе с певцом на разных публичных мероприятиях и музыкальных тусовках. В прессе заговорили об отношениях Ольги и Ираклия. Но слухи так и остались слухами, в дальнейшем певица снова начали приписывать роман с коллегой по сцене. Во время работы над сольным проектом Ольга начала общаться с диджеем Эдуардом Магаевым, с которым записала совместный трек. Большое количество совместных снимков спровоцировало слухи об их романе. Но держи женат, у него есть дети, а сама Серябкина утверждает, что они просто друзья. Вскоре Ольга рассказала прессе, что некоторое время встречалась с известным, веселым и классным, как выразилась сама певица, музыкантом, но возлюбленный буквально замучил девушку претензиями, и пара рассталась. Серяпкина не раскрыла имени экс-бойфренда. По ее словам, бывшие влюбленные договорились никому не рассказывать об отношениях, но поклонники певицы уверены, что загадочный кавалер Ольги — это рэпер Оксимирон. В 2017 году на фоне совместного творчества Серяпкины с Егором Кридом поклонники принялись обсуждать возможный роман звезд. Но, как сообщил сам рэпер, уже на съемочной площадке клипа между ним и певицей начались недомолвки, которые перерастали в ссоры. Фанаты артистов не могли смириться с мыслью о том, что их любимчики не вместе.